В этом видео я хочу рассказать вам, как я изменил свою жизнь за этот год. Я начал дрессировать собаку. Дрессирую собаку. Помогаю существу продвинуть свой интеллект. Мои редиками. Хорошо. Сидеть. Сидеть. Хорошо. Зайка. Нет, сидеть. Я начал обливаться холодной водой в душе. А также я начал заниматься спортом. Разработал собственную программу, как мне тренировать руки, ноги, шею и так далее. Кроме этого, я веду здоровый образ жизни. Не пью алкоголь. Ем здоровую и живую пищу. Фотографии, которые я выкладываю в паблик. Питаюсь здоровой и живой пищей. Вот сейчас я ужинаю. У меня тут салат с редисом с огурцами горошком а также пророщенный нут и тыквенные семечки очень вкусно и полезно настоящая здоровая пища а также вокруг меня начал изменяться мир например мои родители тоже стали питаться практически здоровой пищей ну, конечно, не совсем как я. От мяса они не отказываются. Но, по крайней мере, они стали есть больше здоровых продуктов. Меньше всякой гадости. А также мой отец бросил курить. Хотя не мог сделать это долгие годы. Но, глядя на мой пример, на то, как я веду здоровый образ жизни, он тоже бросил курить. Что не может не радовать. О других изменениях. Вы узнаете.